Вас приветствует магазин Sport Extreme Bike. Продолжаем наши обзоры про аксессуары для велосипедов. И перед вами велосипедный замочек, велосипедный трос для того, чтобы оставить свой велосипед ненадолго без присмотра. Называется модель XLC Ronald X. Настраивается на индивидуальную последовательность чисел и не требует замка для того, чтобы открыть или закрыть замок. Вот такой здесь кодовый замочек. В принципе, замок защищен прорезиненным кожухом. Полностью уберет возможность попадания грязи и воды в него. Сам же трос закрыт прорезиненным чехлом, для того, чтобы не царапать раму вашего велосипеда, если вы перевозите замок на раме. Диаметр троса 12 мм, что достаточно для безопасности. И длина троса 1,80 м. Берите Трасса длинные для того чтобы продеть его и через колеса и через раму велосипеда за одно колесо никогда не прикрепляйте велосипед и не оставляйте его потому что придете и останется только велосипед вместе с замком мы в принципе не рекомендуем оставлять велосипеды без присмотра очень много обращений, что велосипеды воруют, поэтому если просто играетесь с ребенком в парке или хотите спокойно попить кофе, то такой замочек спокойно предоставит вам безопасность вашему велосипеду на короткое время. А так велосипед не оставляйте без присмотра. Хотя такой аксессуар очень необходим, если нужно на секунду, например, зайти в магазин. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильные замки, правильные тросы для вашего велосипеда, берите обязательно длинный wwdwbbike.com. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новые обзоры.